Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 15 февраля Русская Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник Сретения Господня. Само слово Сретение в переводе со старославянского означает встреча. В этот день Вспоминается событие, когда Иосиф и Мария через 40 дней после рождения Иисуса принесли младенца в храм, чтобы по закону Моисееву посвятить его Богу и принести очистительные жертвы, как положено было по ветхозаветным правилам. И в храме младенца встретил Старец Симеон. Как это было? Когда младенцу исполнилось 40 дней, то Мария, выполняя закон Моисеев, вместе со своим мужем пришли в Иерусалимский храм. После того, как они принесли все необходимые жертвы, это была пара голубиц, именно эту жертву приносили бедняки, Богатые люди должны были принести в жертву Агнца и Голубя. Их встретил старец Симеон. Он взял младенца на руки. Кто же такой этот был старец Симеон? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить тот период, когда Израильское царство находилось под властью египетского царя. Это было... Примерно в 270 году до нашей эры Египетский царь Птолемей II Филадельф очень любил читать. У него была самая богатая в Александрии библиотека. Но в этой библиотеке не было книг священного писания, то есть писания Ветхого Завета. Он хотел их прочитать. Тогда самый распространенный язык был греческий, поэтому он повелел отобрать 70 еврейских переводчиков, которые бы идеально владели греческим языком, и поручил им перевести книги священного писания. Среди этих переводчиков был и старец Семеона, который встретил много лет спустя младенца в храме. Тогда Симеону было 40 лет. Переводя книгу пророка Исаия, он встретил фразу «Си дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Он подумал, как эта дева может родить сына. Наверное, здесь какая-то ошибка. Только он взял перо и хотел зачеркнуть слово «дева» и написать жена, как явился ему ангел господин и остановил его, сказав, что... Все здесь написано верно. Симеон был в замешательстве, как эта дева может родить. Тогда ангел сказал ему, «Ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь это своими глазами». Все переводчики составили книги Ветхого Завета, которые были признаны богодухновенными. Впоследствии по ним был сделан Перевод Ветхого Завета на церковно-славянский язык. Итак, к моменту рождения Христа Симеону уже было 300 лет. Это был уже мудренный сединами старец, который с нетерпением ждал, когда же исполнится обетование Господне. И вот в один из дней, по внушению Духа Святаго, он пришел в храм. Иерусалимский храм, это был самый большой храм, он единственный храм был во всей Израильской земле, да и вообще во всем мире, где поклонялись единому Богу. И там было много народу. И по внушению Духа Святого он увидел, что старец Иосиф, юная его супруга Мария и младенец, именно те, кого он так долго ждал. Что это именно Пресвятая Богородица с младенцем на руках. Со Спасителем. Тогда он взял младенца на руки, то есть принял его из рук Марии, его поэтому называют богоприимцем, и произнес речь, которую сейчас повторяют, поют в церкви на вечернем богослужении. По-старославянски звучит она так. «Ныне отпущаешь раба твоего владыка, по глаголу Твоему с миром. Яко видисто очи мои спасение Твое, ежи еси уготовил пред лицем всех людей свет в откровение языков и славу людей Твоих Израиля. На современный русский язык эти слова переводятся так. Ныне отпускаешь раба Твоего владыка по слову Твоему с миром. То есть отпускаешь из земной жизни по Твоему обещанию, Господи. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, то есть спасение, принесенное нам Тобою, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Теперь, дожив до дня рождения Христа, иначе до встречи с Богом, который соделался по своей любви к людям, истинным человеком, старец Симеон мог спокойно умереть. Сретение, то есть та самая встреча, ради которой он все это время жил, наконец состоялась. Произносит он также и другие очень важные правительские слова. Он обращается к Богоматери и пророчествует о ее сыне. «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, да откроются помышления многих сердец». И кроме того добавляет, говоря уже о судьбе самой Марии, «И тебе самой оружие пройдет душу». Старец говорит здесь о том, что родившийся Христос принесет в мир разделение. Отныне уже нельзя будет пребывать спокойном, комфортном, безразличном состоянии к вопросам веры, равнодушно отказываясь от следования за истиной. С этого дня человечество должно разделиться как бы на два лагеря – за Христа и Бога, или против Христа и вне Бога. Слова же об оружии, то есть о мече, которым будет пронзено сердце Богородицы, это пророчество о тех страданиях, что ей еще предстоит испытать в тот день, когда она окажется свидетельницей мучений и смерти на кресте собственного сына. Эти его пророческие слова Пресвятая Богородица в полной мере поймет позже. Здесь же в храме находилась также и женщина, пророчица Анна. Ей было 84 года. Она осталась вдовой еще, будучи совсем юной. И после смерти мужа служила при храме, постоянно пребывая в посте и молитве. За это ей Господь дал дар предвидения. Анна вместе с праведным Симеоном тоже стала прославлять Господа, а потом пошла по всему Иерусалиму и рассказывала людям о том, что родился Спаситель. После исполнения всех предписанных законов-обрядов святое семейство вернулось домой, в город Вифлеем. В родной город Назарет они не пошли, потому что он находился очень далеко. В чем же духовный смысл праздника? Симеон и пророчица Анна представляют собой как бы весь Ветхий Завет, и их встреча с младенцем – это их, не только их личная встреча, но как бы встреча Ветхого Завета с Новым Заветом. То есть, наконец-то, исполнилось то, ради чего стремилось все ветхозаветное человечество. Состоялась встреча с живым Богом. Еще Сретение Господня отмечается в России как День православной молодежи. И в этот день хочется всем вам, дорогие братья и сестры, и в особенности нашей молодежи, пожелать, чтобы состоялась личная встреча с Богом. Где она может состояться? Встреча с Богом может состояться везде, но самое главное место, где происходит эта встреча, это храм. Ведь обратите внимание, старец Симеон пришел на встречу с Богом Богом-младенцем именно в храм не встретил где-нибудь по дороге в храм или в каком-либо другом месте. Именно в храме Господь открывается на молитвах, в совершении таинств, в таинстве Евхаристии, вообще на Божественной Литургии. И поэтому дай Бог вам всем обрести эту встречу с Богом. Я поздравляю вас всех с праздником. Хранил вас Господь.